без оборота на меня, точка. Лицо, запятая, сделавшее при поручительной надпись не несет ответственности за оплату чека. Вот, и оказывается, есть такое понятие «золотой вексель». Он должен быть обеспечен золотом. С золотым теснением на лицевой стороне. В кавычках «золотой акции». Возможно, это и есть золото. Золотой вексель, паспорт, чек, паспорт и есть. Красированный. Вот эти паспорта это векселя однозначно. Именно чек. То есть если мы ставим паспорт на Папань и вкладыш. Но их нету этого вкладыша. А где вкладыш? А он должен быть так... Со сведениями о паспорте СССР. И куда-то ныкают. Заметь, прошито красными нитками. Там пунктирность само вот паспорт это какое-то учреждение. Готов десятину отдавать в течение десяти лет и все. «Должен ты был, стали тебе должны». Бланковые векселя. Прям есть такое понятие. Бланковый вексель. Никаких арестов на квартиру не было. Месяца не прошло, прилетел арест. Если регистрации нет, то типа ты сам отвечаешь за это имущество? Получается так. Как только я затронул тему снятия персоны с регистрации в своих видео, им всем стало интересно, снял, снял я персону или нет. Почему? 6-9 тысяч актов нормативных уничтожается. И плательщиком по этой бумаге сделали нас же. Для жесть вообще. Эмитент, векселедатель, чекодатель. Срок платежа у нас есть в конце паспорта. Где? Выделяются деньги из бюджета. Вуаля! Без подписи вексель считается недействительным. Поэтому они регламент быстренько поменяли. Иди отсюда, пока никто не увидел. У них в глазах и в мыслях только одна цель. Побольше бабок срубить. Алло, Антон, здорово. Че там есть сегодня не 45 это кирилл Кузнецко. Алло. Про речь вообще? Как слышно? Я вчера тебе звонил, ты занят был. У тебя сейчас есть время пообщаться, видео можно писать информация интересная. А по какому поводу? По поводу что такое паспорт? Ну давай, поведай мне. Может, что-то интересное поведешь. Ну, ты что там сейчас записываешь? Давай, я через пять минут я перезвоню, пока поднастроишься. Я за компьютер сяду. Там уже более детально, маленько на постановление, чтобы на шпаргалки были, так сказать. То, что информация. Я, говорю, я тебе вчера хотел позвонить, сказать, а сейчас за сегодня, за весь день, пока копался, еще накопал. Подожди, в двух словах самое важное. Что там у тебя за информация? Золотой вексель, паспорт, чек, паспорт паспорте есть. Красированный. Что значит красированный? Это значит две полоски по нему проводят. И в зависимости от того, какая организация будет оплачивать, там могли кредитную организацию указать, должны были в чеке, если это красированный чек. Но опять же у нас вот эта полоска между 19-18 страницы торчит. Вот, которая ламинированная у тебя страница в паспорте, у нее хвост торчит. Между 19 и 18 И вот, либо там о том, что чек погашен, отрывается квиток, либо там кредитная организация списана, либо вот эти две полоски, она одна получается с ламинирной стороны сверху, красная, и потом она загнутая вылезает в обратную сторону. Вот. Возможно, все, что вот между вот этой загнутой и ламинирной страницей, все тоже идет в счет, кто является выгодоприобретателем в итоге, в зависимости от того, сколько там печати там оставить. Вариантов масса. Я, кстати, про надпись без оборота на меня нашел прямо в документе в одном. Вот как она расшифровывается. В каком? Это постановление Совета Министров 1986 -го года сколько я его не вбивал там в консультанте еще где-то, почему-то не высвечивается, что оно утратило силу. И вот по этому постановлению, если его полностью перечитать, я детально могу, сейчас чуть попойте зайду, скажу, если уж, походу записываешь. Там указано, что в случае, если э, в чеке платильщик, вот мы когда расписываемся там, я так понял, нас как заплательщиков подтягивают по вот этому документу. Uh -huh. И там так и указано в этом постановлении. То в случае, если плательщик несет ответственность своим имуществом, не оплачивает, тот, кто расписывается, то указывается соответствующая отметка без оборота на меня. Прям дословно. Uh -huh. Вот. Ну, то же самое Посмотрел нет. фотографии посмотреть, если паспортов со всего мира первую лицевую обложку я просто задался вопросом почему именно такого цвета а я смотрю они все почти э, золотые вот и оказывается есть такое понятие золотой вексель и чтобы этот золотой вексель выдавать э, он должен быть обеспечен золотом и такая лицензия выдается генеральная лицензия выдается на выдачу таких векселей от кого кому а это я уже подробности не знаю от кого кому вот эти паспорта, это векселя однозначно. А когда я начал в эту тему всю уникальну, там просто такой лес древничий. Потому что этот паспорт, в зависимости от того, где какая закорючка стоит, в том числе и форма 1П, туда же приходит, этот документ, я так понял, может меняться, имеет значение полностью. И вот если мы вот это постановление почитаем, вот ламинированная страница, она очень подходит под именно чек. То есть в Америке вообще там это распространено, даже зарплаты чеками выдают. А у нас об этом ни слова. Еще информация вот по этому паспорту. У нас там должен быть какой-то вкладыш. Вот. Потому что если описание бланка паспорта гражданина Российской Федерации читаем, сейчас рекламная пауза, вот второй пункт внутренней страницы бланка паспорта и вкладыш. Имеет видимое на просвет изображение общего водяного знака, содержащего при рассмотрении в проходящем свете объемные начертания букв РФ. То есть на просвет смотришь, там РФ на этих страницах. Вот. То есть и здесь есть и указано, что внутренние страницы и вкладыш. Вот. Дальше пункт третий абзац второй-третий верхней части второй и 3 страниц верхней части левого и правого разворота вкладыша способом высокой печати. Это, сейчас сначала прочитаю, нумерация бланка паспорта состоит из трех групп, вот эти красные цифры. То есть, если мы ставим паспорт на папа, а не так, как вот, почему-то он в курсе, да, вот этих дел, что весь паспорт ты читаешь в таймя, как книгу, а вот эта вторая-третья, так называемая, страница, они, кстати, не пронумерованы, что она вторая-третья. Их нам надо смотреть наоборот, ложить. Но если мы его все-таки поставим также же таймя и будем смотреть, как все от страницы, а его надо так смотреть, потому что вот здесь в этом положении написано, что нумерация бланка Паспорта поставляется в верхней части второй и третьей страницы. Угу. Вот, то есть это верхняя часть. И в верхней части левого и правого разворота вкладыша. То есть Здесь должны быть еще какие-то страницы, которые пронумерованы точно так же. Серия, номер паспорта так называемого, но их нет у этого вкладыша. Я вот э, задумался, может мне его сюда самому этот вкладыш ложить? но нет. Здесь еще должны быть э, в нижней части 5, 20 страницы вкладыша заднего форзаца, в, э, в нижней части пятой, двадцатой страниц запятая. Вкладыша, запитая, заднего форзаца и обложки способом лазерной перфорации. То есть вот эти отверстия, серия номер паспорта пробиты на всех страницах 20. И вкладыш должен тоже быть пробитым. Страниц я 20 здесь не считал. А где вкладыш? Форзат пробитый. Где вкладыш? Возможно, это вот тот э, самый вырезанный между... 19-18 странице. Я вот не пойму, то есть у меня вот в паспорте этого вкладыша нету, а он должен быть согласно вот этого описания. Ты не в курсе вот этих дел? Слушай, ну я вот в интернете поискал сейчас это вкладыш в паспорт РФ. Тут интересная картиночка вышла. Тут написано, что место рождения, город такой-то, область такая-то. РФ... Самодельные. Подожди, не перебивай. Не знаю, не любишь этого. А -а -а. Я тебе важную информацию читаю, ты меня перебиваешь. Ну, наберись терпение. Научись слушать людей. Я, уст я устал об этом говорить людям. Я тебя внимательно слушаю, и не перебиваю. Я понимаю, если бы у нас с тобой между собойчик, я бы уже вообще ни слова не сказал. Перебивай сколько хочешь. Но если мы записываем важные информацию для всех, то давай разговаривать по очереди. Антон, слушаю, я тебя слушаю. Я тебе что, это рассказываю, как, как, какие у меня носки или что, я тебе важную информацию про вкладыш рассказываю, которая и тебя, и всех интересует. <звук> тут написано место рождения, город такой-то, такая-то область, РССР. Дальше что-то тут непонятно, страна РССР. А, страна вообще СССР, республика СССР, Короче, я так предполагаю, вот этот вкладыш и есть настоящие это удостоверение личности. То есть, скорее всего, это какой-то типа вкладыш, который делается на основании паспорта СССР. Так, а где где эту картинку можно найти? Как ты вбил? Я смотрел вкладыши, просто мне СССР не попалось. рф попались. Так, а где тебя найти? Где ты мне вообще позвонил? Я с этой группы по Номер нашел в группе. Я тебе не первый раз звоню уже. Ну понятно. Да, где, да. где найти тебя? Где тебе отправить ссылку? Я тебе ВКонтакте сейчас напишу. Давай, добро. Да, добро. Ну, чтобы там на связи быть после разговора. Так, и что? Ну, понятно, что вкладыш отсутствует. Никто его не видел. Вот, но он там должен быть. Сейчас. Еще момент, я вот тоже такую тему понял. То, что касается вексельного законодательства. Вот у тебя Игорь, получается, на канале тоже ролик, прям понравилась у него информация, как протокола, где векселей составлять. Там, получается, мы когда читаем закон, особенно о векселях, там, где стоят кавычки, это значит, можно быть, может быть вставлено любое слово. Вот, тот же, вот на бланк мы смотрим на лицевую сторону. Российская Федерация, паспорт. Согласно вот законам о векселях, там он дол должно быть указано, что вексель переводной или простой. И вот вместо этих вексель переводной или простой можно вставить паспорт Российской Федерации. Вообще спокойно, они вот так и делают. Тоже мы на эту вторую страницу, когда смотрим так называемую, все-таки почему-то я считаю, что ну не написано на ней, что они вторая и третья страницы. Они же его могут перепрошить правильно. Mm -hmm. Вот он сшитый. Нитки распустили, перепрошили, как надо ставили. Заметь, прошито красными нитками. Да, я читал положение, там не просто красными, если заметишь, там пунктирной. И еще она должна быть видна на между 18 и 19 страницах, и ее должно быть видна, эту нить, слегка. Угу. Вот еще интересный момент на девятнадцатой странице вот эта вот э, фольга прошита. Ну они все ссылаются вот свои припончики которые тут делают на безопасность, но что-то какое-то совпадение, что у нас на билетах банка России такая вот стоит. Что да. на вот этом паспорте. Насколько мне известно, это магнитная лента, которая содержит в себе информацию. Так, может быть тоже есть такая информация у меня смотри есть аналогия по поводу паспорта СССР. если помнишь даже картинки есть в интернете когда только, -только вот -то якобы развалился в паспорта СССР начали вклеивать эти вкладыши на первую страницу вкладыши российской федерации там типа то есть можно предположить, что по аналогии, в обратку, в паспорт РФ обязаны вклеивать в вкладыш со сведениями, со сведениями о паспорте СССР. Логично. Я даже сейчас сходу не скажу постановление о документах, удостоверяющих личность. Там было указано, что удостоверением личности гражданина Российской Федерации является... Паспорт гражданина Российской Федерации с указанием о его гражданстве. вот Начальник миграционной службы мне показала на самую первую страницу при таком вопросе. Ну как вот это на заборе написано, вот смотри. В смысле на обложку? Открываешь вот сразу первый этот переплет корку. И здесь с гербом, где указано паспорт гражданина Российской Федерации. А потом следующий уже кем выдан. Первая страница. Угу. Вот. И вот еще что интересное. По тому, что что у нас юридическое лицо, что у нас физическое лицо. То есть вот этот паспорт он физическим лицом называет. Я вот смотрю, например, у Топоркова еще многие, а фамилиями, отчества. ЗАГСовскими, гражданина, да, юридическим лицом называют. Вот у меня вот здесь как-то, я наоборот это почему-то вижу. Вот юридическое лицо, я пока так считаю, это паспорт. А физическое лицо, гражданин, это свидетельство о рождении. И если я вот смотрю МНН, а, когда как ИП, там, допустим, регистрируешься, да, или, да, как ИП, то там, там записано, как в паспорте, вот, все буквы заглавные, но свидетельство о постановке физического лица на учет. То есть выглядит, что вот на физическое лицо его на учет поставили. Но вот это само вот паспорт, это какое-то учреждение. То есть явно это не человек и даже не гражданин, вот это ЗАГТовский. Это какое-то учреждение. Читал тоже гражданский кодекс, там об учреждениях, сейчас, хоть что-то, статью так. Статья 123.21 гражданского кодекса. И здесь остальные статьи рядом пошли ниже вот их можно почитать и может что то кто то переосмыслить частное учреждение учреждения они являются юридическими лицами эти учреждения там прописаны права они могут выступать в суде в качестве лица в качестве ответчика частного учреждения вот еще такая схема что в форме 1П мы пишем по правилам русского языка ФИО. А здесь уже, если выписывается какой-то вексель, да, вот отделением там СМС или ОВД сейчас, то он выписывается снизу кому? Он выписывается вот этому учреждению. Все буквы-то заглавные, куда наши ФИО сшили, всеми буквами заглавными, он выписывается на вот это лицо, юридическое, там, пускай будет. Вот. А когда нас просят подпись поставить, то эта подпись такая же, как у физического лица свидетельства о рождении в форме P1. То есть они выдали вексель вот этому лицу за главными буквами, юридическому я его назову. А обязательства плательщика. Взял гражданин на себя, вот э, этот, э, свидетельство о рождении. Но вот это выдать вексель, э, чековую или чек, да, они могут только в том случае, если у них будет обеспечение от трассата, тот, который, то есть, дал, им сначала дал, они выдали как трассанты уже или векселя датели, или чека датели. То есть, у них, чтобы они что-то дали, у них что-то должно быть в залоге. А что вы думаете, как бы, они будут давать в залог что-то свое оставлять и, и потом выдавать нам вот эти векселя? Конечно же, мы туда, когда приходим, вот эту форму p 1 пишем, мы там что-то оставляем. Возможно, вот эти, про которые сейчас говорят, родовые наследия. Я такого человека ни одного не знаю. Если, если кто слышит, Готов десятину отдавать в течение 10 лет, если меня приведут к этим родовым наследиям. Пока я ни одного такого не знаю, чтобы получал вот эти деньги. Но реально вот это вексель, и я так понял, мы сами туда свои вот эти родовые мысли все, что у нас есть, мы туда им закладываем, потом они нам же их и выдают, и потом нас же еще как плательщиков сюда вписывают. Вот такой кульбит делают. Своими подписями мы вот это вот там все делаем. Это, говорю, огромная разница, вот эти индосанты, это передача прав требования. Буквально две строчки, две подписи, все, должен ты был, стали тебе должны. Если в этом не разбираться, это жесть, что можно сделать и натворить. Еще <coughs> один э, значимый факт, Антон там на связи, mm -hmm. все все давно тебя не слышу. Ну, ты точно умеешь слушать. Я бы только молчать не смог, наверное, что-нибудь спросил бы. Но, когда я, значит, в суд приходил, дело так оказалось, что там ни одной моей подписи не было в материалах дела. И такую бумагу подсовывали, как представитель юридического лица ниже вот этот паспорт вот это учреждение всеми буквами заглавными. Понимаете? То есть я в суде увидел такую бумагу, чтобы я ее подписал как представитель юридического лица, и там вот этот паспорт вписан всеми буквами заглавными. Это еще раз, ну, окончательное подтверждение было, что как бы это юридическое лицо, вот это учреждение паспорт я не понимаю почему люди называют вот того кто в свидетельстве о рождении юридическим лицом Слушай, я смотрю сейчас вот это 18 19 страница между ними вот этот хвост ламината торчит да. Да? но вот он очень похож на вкладыш такое ощущение что тут был лист и он просто сюда вкладывался ну, то есть он изготавливается, типа, вот как, э, тут должна быть страница заламинированная, но ее просто отрезают, и получается это вкладыш. Его вытаскивают и куда-то ныкают. Потому что нумерация страниц не бьется, а по сути-то здесь была страница. По идее, должна быть, э, вот идет 18 потом 19 потом 20 потом 21 первая. Потом 22 и 23 Всего 23 страницы должно быть. А тут 19, 20, 21. Ну, по положению о паспорте их 20 страниц. Вот. И, но там в этом положении написано про вкладыш, которого нету. Вот 20 страниц, вот эти две корочки прописаны, эти форзации, как их, которые обклеены, бланковый тоже какой-то. А, вот, кстати, есть еще по видам векселей... Бланковые векселя, прям есть такое понятие, бланковый вексель. И еще тоже, он так и называется же, бланк паспорта. То есть паспорт, ну уже в курсе, да, вроде что, сам паспорт, я так понял, это форма 1П или что-то, или она у них хранится, этот паспорт. А мы же подписываем, что мы паспорт получили-то, а получаем бланк паспорта. И вот в этом бланке уже ведется, кто кому что должен. К этому паспорту, так называемому, прилепляется. Еще вот еще одно под, подтверждение того, что э, паспорт – это юридическое лицо, и именно учреждение. Читайте Гражданский кодекс по учреждениям. Там немного статей на самом деле. И э, там указано, что вот учреждение там, некоммерческая унитарная, по-моему. Я вот не могу утверждать, какое учреждение, но это точно учреждение, паспорт. Оно не несет обязательств по недвижимому имуществу. То есть, пока регистрация была указана в паспорте, никаких арестов на квартиру не было. Сейчас народ, кто может слушать видео, да, как у вас ситуация была? Было ли такое, что у вас стоит регистрация в паспорте вот именно там этой квартиры, и на нее накладывается арест? То есть, когда ты ставишь регистрацию в паспорте там по так называемому месту жительства, квартира, я так понял, она встает как бы на баланс вот этого учреждения собственность ли этому учреждению или в управление оперативное но когда я снял с регистрации персону как говорят да угу. а, то у приставов дело там было должочки висели на мои там разные персональные данные месяца не прошло прилетел арест на квартиру на регистрационные действия соответственно если на учреждений, то учреждение несет ответственности по ну, недвижимостью. А вот если на гражданине, на физическом лице, то ну я такого не встречал, что не несет ответственность и недвижимым имуществом. Подожди, ничего не понял. Если регистрации нет, то типа ты сам отвечаешь за это имущество? Получается так, то есть пока квартира была на паспорте, ну, стояла регистрация, что адрес такой-то, там город такой-то, конкретно прям квартира, все, она вот здесь регистрация стоит, никакого ареста на квартиру не было. Как только снялся с регистрации, получается, снял квартиру вот с этого учреждения, паспорта всеми буквами заглавными, сразу прилетел Арест на регистрационные действия. Вот, как-то странное совпадение. Хотя, так называемый должок уже давно висел и за, на квартиру вообще ничего не было такого. Как только с регистрации снялся, сразу прилетело. Вот, вот есть еще? Подожди. Не говори. Это уловка этой системы. Может им выгодно, чтобы в квартире никто не был прописан? Ты понимаешь, да, угу. при совершении сделки любой, обязательно всем надо выписываться. Соответственно, как только ты выписал свою персону, они сразу наложили на арест, чтобы запрет на регистрационные действия, чтобы никто не прописался. Потому что если кто-то будет прописан, то им будет сложнее туда попасть и вообще что-то сделать из квартиры. Там остались прописанные люди. Остались? Так что да, есть еще прописанные. То есть я не один там был прописан. Поэтому тут, я думаю, не в этом дело. Есть еще по символике в этом паспорте. Ты, Антон, в курсе стрел, вот какие, какими символами напичкан паспорт. Интернет уже пистрит, в принципе, но все-таки стоит добавить к этой теме. Ну, добавляю, а что молчишь. Ну, начнем с чего. Вот, к примеру, четвертая страница паспорта, шестая там, узор сам вот этого паспорта. На нем изображена башка, прям вот, как бы сказать, наверное, барана или козлиная. То есть рога, уши и борода. Если вглядеться, узорами это все есть. Можно прям карандашом прорисовать в паспорте, вы это убедитесь, что там голова вот этого бафомета как длинная ну, следующий символ да это я все видел это в интернете полной информации три шестерки там и все остальное про еще вот э, про три шестерки там где три шестерки там четвертый такой хвостик и ролики разные есть вот в одном есть что где три шестерки там вокруг цифры самое первое кольцо там змея сама себе э, заглатывает хвост вот этот символ – это закон движения тела в пространстве. Слушай, ну тут фантазировать можно бесконечно. Ты мне лучше расскажи а. золотой чек. Я вот смотрю, действительно, все паспорта – это С золотым тиснением на лицевой стороне. Я с говорил в начале разговора, что я вчера тебе хотел сказать изначально, что вот это… Чек, да, я вот обнаружил. И за этот день, пока вот копался, как бы про золотой чек, я вот золотой вексель только сегодня вот это вот понял эту фишку. И на нем прям на лицевой стороне так и написано, что это вексель. Просто они могут заменять слова, текст, те, что в кавычках, они заменяются вообще легко. Вот даже положение векселях читать там название векселя, оно в кавычках. Или если мы положение о паспорте читаем, там тоже очень много чего в кавычках стоит. То есть эти слова заменяемы. Поэтому я тебе много не расскажу об этом золотом векселе. Знаешь, что он должен быть золотом обеспечен, что я успел прочитать. И на выдачу таких векселей генеральную лицензию выдают. А генеральную лицензию у нас выдает э, этот Центробанк. Вот, это все, что я могу сейчас сказать по векселям. Чтобы это все полностью понять, это надо это не один день, да не одному человеку потратить, это точно. Еще по тому, что вот эта страница заламинированная, сейчас я открою вот это положение о чеках, чтобы положение о чеках, о чеках в редакции постановления савминов СССР от 25.10.86. Номер 12, 1272. Сейчас я про оборот найду. Вот. 21 пункт. Лица, сделавшие передаточные надписи на оборотной стороне ордерного чека, несут перед последующим чекодержателями, солидарную как между собой, так и с чекодателем ответственность за оплату чека. Написатели могут освободить себя от ответственности посредством включения в передаточную надпись оговорки в кавычках «без оборота на меня. Точка. Лицо, запятая, сделавшее при поручительной надпись не несет ответственности за оплату чека». Вот, возможно, к этому это не относится, вот и конкретно к паспорту. Но когда без оборота на меня указываешь, это значит, что не несешь ответственность за оплату чеков. И чек, он может являться векселем. То есть это одна из разновидностей векселя. Так, сейчас про красирование. А, кстати, вот еще по чеку тоже. Третья статья. Выраженное в чеке предложение уплатить указанную в нем сумму может быть отменено чекодателем, то есть тот, кто выдал чекодатель. Отмена акцептованного чека допускается не иначе, запятая, как при представлении самого чека. То есть почему они просят паспорта сдавать. Они выдали нам этот чек, а потом хотят, чтобы мы его им сдали и они его предъявили для закрытия отмена акцептованного чека получается либо допустим другая сторона если уже мы как или, да эти обязательства акцептовали тоже вот подпись вот в паспорте когда мы сдаем паспорт тогда мы отменяем отмену акцептированного чека Делаем. Так, в теории ты много рассказал. Теперь расскажи, как это все на практике применить. Я не применял. Я говорю, я пока только с регистрации снялся, уже арест поставили. Сейчас вот я давно за, за вот этой темой тоже разбираюсь, блин. Сейчас просто уже последние дни много начитался, уже не могу, думаю, у меня ситуация такая, что я просто могу мог эту информацию даже не успеть озвучить. А я тебе скажу, что я вот наблюдаю за черными мантиями, за судебными приставами, за секретарями. Как только я затронул тему снятия персоны с регистрации в своих видео, так их сразу всех начало интересовать это. Вот я обычно ну, показываю этот разворот-то. Хватаю паспорт справа это, тремя пальцами и держу, прям не выпуская, прям жестко держу, меня хрен вырвешь. Так они пытаются вырвать, короче, это, вот после того, как я затронул тему снятия с регистрации персоны, у, у всех одновременно, и у приставов, и у секретарей, и у полицейских, и у этих э, э, черных мантий вдруг появилось. Такой, скажем так, якобы скрытный интерес к регистрации в моем, в моем паспорте. Всем вдруг стало интересно, что что там у меня написано-то. Раньше никто про вот эту регистрацию не спрашивал. Ну, если спрашивает, то только на словах. А вот после того, как я заикнулся, что вроде как это собираюсь снять с регистрации персону, так им всем стало интересно. Снял я регистра... с регистрации персоны или нет? Фамилия Персоны, у меня Ожидать? Или меня принять? Чей? Нет, я живой мужчина. Вот паспорт персоны. 100. Я же сказал живой мужчина. Да. А этот Булгаков где? У вас в руках? Да. Нет, уже передо мной он должен стоять. да. Вам лицо показать? Да. А почему вы думаете, вы ну, потому что я не являюсь бумагой, я являюсь живым мужчиной. А у вас в руках бумага. Логично? Мы идентифицируем вас с этой бумагой. Нет, это неправильно. Где вы будете проживать? А я-то тут при чем? Я хочу снять персону с регистрации. А этот Булгаков где? У вас в руках. Ну, мне начальник миграционной службы сказал, зря ты это делаешь. <смех> не объяснил, почему. Ну, вот как-то так. А, у меня спрашивали регистрацию. Ты имеешь в виду, даже на заседании, вот когда заходишь, да, там по делу, даже вот регистрацию не спросили ни разу. У меня нет, раньше вообще не спрашивали. Ну, как бы не, не листали, понимаешь? Я держал это в руках и показывал только вот лицевую, ну, вот эту страничку, где там это, ФИО написано и все. И все, и у меня и просили, там дайте в руки, я говорю, нет, не дам, не обязан, и все. И все, и это, ну, туда-сюда, терки-терки, а в итоге хорошо, все это. Можете присаживаться. Вот так черные мантии действовали. А некоторые вообще не спрашивали даже вот этот бланк паспорта. Но как только я заикнулся, что я э, собираюсь снять с регистрации персону, им всем стало интересно, снял, снял я персону или нет. Почему? Там, знаешь, я вот читал кодекс торгового мореплавания. И когда я его читал, такое ощущение, как будто там пишется все про наши документы. Только они называются другими словами. И там... Если есть вот по морскому праву, как я вот понял, вот этому кодексу торгового мореплавания, если ты зарегистрирован за вот этим портом отделением, тогда ты как бы уже за ними числишься, и права у тебя одни, и в, реестр, в реестре ты состоишь в одном, там то есть два вида реестров вот в этом кодексе торгового реплавания, mm -hmm. наименований их не помню. Ну, один, так скажем, плохой для недиспособных, а другой уже более приоритетный. И вот когда снимаешь персону с регистрацией, я так понял, ты с этого плохого-то реестра, ты вылетаешь, убываешь. Остаешься только и в ЗАГСе. У них же там в ЗАГСе тоже свои реестры. А что плохого... Вот, я это так вижу. Подожди, а что плохого, если судно приписано к порту какому-то? Я, я сейчас уже не скажу, не, не вспомню. Не могу тебе объяснить. И не могу сказать, кстати, что плохо. Я про то, что реестры у них там два есть. Они прям как-то называются, эти два реестра. И вот я просто аналогию провел. Один реестр, это вот по паспорту я. И если, опять же, мы там Конституцию-то открываем, континентальный шельф, уже вся страна в курсе. И получается, если ты регистрируешься, а регистрировать-то, ну, прописка у тебя есть, место жительства, там, у, у человека, прописка у гражданина. А регистрация-то где происходит? Регистрация происходит вот в этом морском порте. Вот Регистрация снимаешься, уже как-то по-другому будет. А когда ты зарегистрировал, ты попадаешь на континентальный шельф, вот в этом морское право. От а регистрации снимаешься, я так понял, уже и морское право на тебя может и не Ну а почему тогда арест наложили на регистрационные действия? Ну, потому что можно же не по морскому праву, потому же по этим векселям, по конвенции, там она 1936 года, по-моему, ратифицирована. Вот они же по ней все вот эти векселя до сих пор из нее исходят. Только там в соответствии с этой конвенцией они современные положения делают. И сейчас у нас указ, там постановление правительства. Вот, кстати, важный момент тоже, касается многих нормативных правовых актов, актов. Сейчас постановление правительства так называемая гильотина. Вот. 6 или девять тысяч законодательных актов РФ постановлений просто уничтожается. И если мы сейчас посмотрим постановление Российской Федерации, вот... 21 года февраля, марта месяца, они идут 300 какой-то, 400 какой-то. От чего бы этот отчет начался заново? Постановление. И вот в этой Гелетине указали, какие постановления, решения, законы не имеют юридическую силу, либо написали до такого-то, такого-то еще действует. Например, те люди, которые считают, что Советского Союза нет, Советский закон не действует, заглядываем свой расчетный листок, кто официально трудоустроен, и смотрим такую графу, как районный коэффициент. Например, в Кемеровской области это 30% заработной платы. Начисляется он вам на основании постановления министров СССР, года не помню какого. Вот. Но до сих пор на основании этого вам начисляются районные коэффициенты, где похолоднее, так скажем, зарплаты. И вот это постановление Совета Министров ССР о районных коэффициентах, оно прекращает свое действие, это вот свежее постановление России 22 -го года года, в, в июле месяце, или в июне. Вот. И что будет дальше, напишут ли они что-то новое подобное, я не знаю. Но вот такие подобные акты, они сейчас этой гелетиной состригают. Сейчас вообще на самом деле много изменений. Вот много, вот надо просто вдуматься, 6-9 тысяч актов нормативных уничтожается. Это сейчас то, что мы вчера еще руководствуемся этим, послезавтра тебе скажут. Или тебе не скажут, а просто улыбнутся и сделают по новым актам. Угу. сейчас да вообще время такое, прям непонятно а, касается то, что по векселян, а нет, сейчас еще по этому паспорту страничка, вот это значит заламинированная которая а, в чеке там где, если мы вот читаем вот это положение чеков в чеках ранее озвученное про кроссирование вот две полосы красные, там должна содержаться специальная отметка банка. Я думаю, так, хорошо. Полоса есть, да, две их тут полосы красные, Может за да, две принять. А между этих двух полос кредитной организации указывается, не указывается. В случае, если она не указывается, то выплаты получаются по почтовому отделению. Значит, по пометке банка. Смотрим на эту ламинированную страницу в верхнем правом углу, углу на фиолетовом кругляшке «РФ» на первый взгляд. И если поиграться с этими буквами, то можно составить и слово «банк», и э, сокращенно сейчас новое постановление. То есть, понимаете, отметка «банк» есть у вас на, на этом ламинированной странице. Сейчас новое постановление вышло. Я сначала, когда вот, по векселям, то есть вот есть о векселях конвенция, и Российская Федерация принимает какие-то акты здесь внутри, которые, в принципе, так или иначе соответствуют вот этим международным конвенциям. Есть о банковских операциях с векселями. Письмо банка 1991 вот, -го года. Оно сейчас не имеет юридической силы, но до 2014, по-моему, по оно действовало. То есть оно долгий срок достаточно действовало. Вот здесь, если посмотрите, почитайте, просто образцы есть простых векселей, разных векселей. Тоже есть схожесть с паспортом. И когда это постановление отменилось о банковских операциях, было еще одно постановление, потом оно отменилось, и сейчас еще одно постановление. Вот, положение Банка России от 30.12.2014 года, номер 454-П о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. Вот. И здесь уже новое постановление. Вместо, раньше были, если векселя, то сейчас они вместо векселей в своих постановлениях указывать могут совсем другие слова, непонятные нам. То есть тема векселей уже поднята, я думаю, логично бы это слово как-то убрать на задний план и припрятать другими словечками. И вот вот эти постановления они меняют, и вот она свежая, в силу скоро ступит, и вот, например, одно из... Вот у этого Банка России положение. Пункт 3.3. Сведения о доле участия РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале имитента наличие специального права в кавычках «золотой акции». В случае участия... Да, прям сков, скобка открывается, кавычки «золотой акции», кавычка, скобка закрывается. Жирными буквами. А когда слово в кавычках, это значит, может быть, Российской Федерации обложка вот эта. Слушай, ну вот это, я вот смотрю, ну вот, реально, на по золоту похоже. Возможно, это и золото. Ну, вот, кстати, ну, насчет краски, я думаю, это, э, я думаю, где-то должно быть в положении каком-то прописано, чем они красятся. Да какая раньше что там, Знаете, надо, не... надо, надо на это. Надо реально вот э, взять какой-нибудь старый паспорт, это че то И это, по это, выплавить и посмотреть, реально это золото или нет. Выпель хорошие. Может, они их это собирают, чтобы переплавить на золото? Ну, думаю, здесь наберется столько золота много. Да нет, тут копейки. Так, не, я думаю, это... По золоту здесь, так, на рубль 20. Вот, вот в этом положении указано полностью, или сейчас его зачитаю в случае участия РФ, субъекта РФ или муниципального образования в основном капитале эмитента, наличие специального права, сколько из золотой акции указывается, сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в основном капитале эмитента и специальном праве. Золотой акции. Размер доли уставного капитала-эмитента, находящегося в государственной собственности федерального, федеральных субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, полное сокращенное при наличии в скобках фирменные номинования, скобках для коммерческих организаций, скобках, или наименование для некоммерческих организаций. То есть вот наше вот, это юрлицо – это некоммерческая организация. Сколько его закрывать? Юридического лица. Либо фамилия, имя, отчество. Последнее при наличии. Физического лица. Слушай, я... То есть я... у нас вот это... Говори. Давай, закончим мысль потом. Я. А у нас вот это еще раз говорю. У нас это учреждение. Некоммерческое. Это юридическое лицо. А фамилия, имя, отчество... Это физическое лицо. Вот я даже постановление сейчас читаю, ну, как бы о другом, да, о золотой акции, то, что здесь есть, вот этот пункт. Но тут опять же пишут, ну, четкий раздел идет. Не для некоммерческих организаций юридического лица, либо фамилия, имя, отчество, последнее при наличии физического лица. То есть физическое лицо – это гражданин. Это свидетельство о рождении. То, что в паспорте это учреждение, это юридическое лицо. И они вот этой игрой, э, э, мы как граждане им какую-то форму 1П заполнили. Скорее всего, какие-то активы отдали там, в управлении или еще там, в залогли. А после уже... Нам открыли это юридическое лицо, кто его владелец, хозяин, тоже неизвестно. Но мы вот подписались, что мы здесь платить по нему должны. Опять же, как граждане. То есть, понимаете, мы им дали, они нам выдали бумагу, что они нам должны быть, и плательщиком по этой бумаге сделали нас же. Это жесть вообще. Говори, Антон. А я, ты знаешь, вот я смотрел, смотрел на эту бумажку, у меня возникла мысль в голове обратная. Что это не нам выдали вот этот бланк паспорта, а мы им выдали этот бланк паспорта. Вот смотри, тут буквально написано, первая строчка, читаю, выдан, паспорт выдан, городской отдел милиции УВД города Сургута. То есть не они мне выдали, а я им выдал. Паспорт выдан городскому отделу милиции. Читая буквально. Город Сургута, Сургутского района, ТДТП. Дата выдачи, код подразделения, роспись их сверху, а самая нижняя это роспись того, кто выдал. Логично? <связывая> так, так, так. Ну нет, как-то нелогично. Вот по, по положению места подписей в этой с... подписи в этой ситуации. Ну, нелогично. Паспорт выдан, но они просто расписались бы, да и все, без твоей подписи. А вот если ты расписался, тогда это уже, это уже какой-то другой документ, это уже какая-то другая ерунда начинается. Это какой-то индосамит, я не знаю, передача прав там требования. Подожди, да, давай это дальше продолжим логическую цепочку. Если следовать этой линии, то получается, эмитенты не они, а эмитент живой человек, он выписывает вексель, и они поэтому и являются вексель-держателем. И, и когда он показывает этот вексель, получается это... Даже не знаю, что там дальше Что-то тут есть. Вот у меня написано, паспорт выдан, отделением, номер, Отде центральный, Подожди, подожди, у тебя прям склоняется, да? да? Да, я хотел сказать, да, со склонением, все, кем выдан, написано. То есть это они выдали. И э, вот это согласно вот, вертельных положений в верхней части всегда пишется тот, кто выдает. То есть тут не суть в том, что написано, а суть в структуре, как расположено. А, то есть а, вот в этом месте. А у меня тут нет склонения. какой то ГОМ, УВД и все. Без склонения. А, паспорт выдан, Дата выдачи, код подразделения, личный код, личная подпись, МП, вот эти маленькие, они имеют такой смысл, что это не то, что написано. Это просто, вот в векселях это не то, что написано. Там просто, что в векселе должно быть указано, например, «индосамент». И этот «индосамент» в кавычки взят. И все. И вот здесь тоже, возможно, индоссамент Или, я когда читал по чеку, да, по «Векселю» или по чеку, а, ну, это, блин, просто много перелопатил, у меня сейчас нет прям вот так готового, чтобы вам пункт зачитать, было бы здорово, конечно. Но там есть такая тема, что тот, кто выдал «Вексель», а, чекодатель, «Троссант», угу. «Троссант», «Троссант» он выдает, он ищет э, того, кто акцептует. И с, э, сейчас мысль убежала. Вот, предлагает оплатить по векселю. Во. Предлагает оплатить. И там прям стоят графы, взятые в кавычках. Оплата, платеж. Оплата, заплатить. И в кавычки взята. То есть это указано как бы в форме векселя, что должно быть. Оплата, заплатить. И мы когда... Э, надо еще посмотреть положение о паспорте, где там личная подпись указывается. Вот, ну, то есть чем-то же регламентировано, что у них личная подпись указана. Если они там взяты в кавычках, то это 100%. А вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Нашел. Вот, обратите внимание, описание бланка паспорта гражданина РФ. Пункт 8. верхней части второй страницы бланка паспорта. Размещены по центру, выполнены абсолютно способом печати слова в кавычках Российская Федерация, то есть смысл этого слова совсем другой. Ниже слова: В кавычках, паспорт выдан, запятая, в кавычках дата выдачи в кавычках код подразделения, в кавычках личный код, в кавычках личная подпись. Точка. То есть, вот эти слова, согласно положению о паспорте. Которые здесь написаны Они в кавычках uh -huh. И смысл их Можно вообще любое слово вставить Если мы читаем, например Положение там о векселях да, И там идет тоже что-то В кавычках То в эти кавычки Можно вставить из этого положения Паспорта То, что здесь в кавычках То есть они пишут личная подпись Здесь она в кавычках, личная подпись написали Читаем там положение о векселе Там что-то должно указано в кавычках. И, И все, они, они взаимозаменяемые. Ясно, что кавычки заменяемые. Давай перейдем. Ты слишком много долго ржевываешь. Давай к делу перейдем. Давай попробуем. Что ну, есть такое у меня? Да, ё-моё, подожди, не прибивай. Давай попробуем прочитать вот эту надпись согласно Вексельному праву. Вот у нас первое, что написано, Российская Федерация, да? Но ну, почему-то с пробелами. И это, согласно там восьмому пункту, ты сказал, это в кавычках, написано капслоком. То есть, по сути, э, здесь может быть написано, там, типа, переводной вексель, правильно? Да. Дальше читаем. Паспорт выдан, э, тоже в кавычках, э, согласно восьмому пункту. Здесь, скорее всего, на, написано, там, типа, этот э, вексель держатель и кто там, трассант, да? Да, тот, кто выдал, должник, по сути. Не, не, не, тот, тот этот, эмитент, так называемый. Эмитент, векселедатель, э, чекадатель. Э, вот, это все примерно одинаковые по, по положению. То есть это все должники, изначально. Ну, допустим, вот написано, у МВД там города Сургута. Дальше, дата выдачи тоже в кавычках. Скорее всего, это дата создания векселя, правильно? Возможно, дата создания векселя. Давай вспоминать. Во-первых, напомни мне, что это за документ, восьмой пункт, где все в кавычках указано. Положение о паспорте. Э, номер, дата, что там? Описание бланка паспорта гражданина Российской Федерации. Дата, номер. Что это за документ? От 8 июля 1997 года, номер 828. Постановление Что? правительства РФ. Вот. Смотри, давай во второй вопрос. Давай вспоминать эти основные признаки векселей. Обязательно должно быть указано слово «вексель», да? Обязательно должна быть дата и две росписи, и цена указана. Теперь смотри, дата мы видим, дата есть. Дальше идет вот этот непонятный код подразделения, почему-то они все время указывают и на печати, и вот в, этом, в этой графе тоже есть. Тут что, что такое? Тут что-то с печатью связано, потому что, видишь, взаимосвязь идет подразделения с печатью. На чем раньше печать ставили? Печати много на чем стали. Возможно, вот эта красненькая, если печать, то, возможно, это нотариальное удостоверение. То есть, что как нотариус удостоверил. А, а что этот код может означать? Цену? Нет? Код? Может, может быть цену. Может быть, знаешь что? Я, значит, года полтора назад, вот блин, вот прикинь, вот сделал это, а сейчас не помню, как сделал. Года полтора-два назад я разбирал машиночитаемый, вот этот текст внизу, который сейчас все вот эти положения, какие цифры, что значит, прям все вот это копался. И интуитивно через это, через поисковик начал ну, вбивать. Короче, я нашел такую закономерность в паспортах, вот фотографии, которые есть, что не помню сейчас. Либо в этот код, либо в серию номер паспорта зашит код подразделения почтового отделения того же города, в котором выдавали паспорт. Вот. То есть я прям с, это, с интернет в интернете смотрю паспорт, раз чик, смотрю вот эти цифры, биваю в определенном порядке, код в в этом же городе. И в своем я вот на, нашел, да, и сейчас не могу вспомнить, как я это сделал, по какому принципу. И вот если мы про чеки, да, если не указана кредитная организация, вот это он как красированный, человек, вот это ламинированное, то там в почтовом отделении по месту либо того, кто выдавал, либо. Не просто так у нас здесь вот указано это место жительства. Либо вот это учреждение по адресу. Mm -hmm. А согласно регламентов МВД, это смотря кто выдает. Отдел ОВД или миграционная служба, или еще какое-то отделение, первые цифры. Потом, смотря, кому там выдается, то есть, ну, там все достаточно просто. эти в интернете есть открытая информация по, по этим кодам подразделения. но ну, это такая для обывателей, так скажем. А вот по вексельному я не могу понять, что это, блин, такое здесь должно быть. Ну, логично предположить, что эта сумма должна быть указана. И указано, кстати, еще есть такая тема вот по чекам. Там должно, в какой валюте указано. А если мы на просве, да, смотрим, везде это РФ, РФ, РФ стоит. То есть однозначно какой-то вот ну, валюта указана на этом паспорте. Такая. Так, смотри, читаю статью по векселям. Обязательные реквизиты. Вексельные метки мы разобрали, что они есть. Вексельная сумма, я предполагаю, что она привязана именно к персоне через свидетельство о рождении, через медицинское свидетельство о рождении, через вес при рождении. То есть это в золотом эквиваленте плюс это и 4% в год. То есть, по сути, ну, сумма скорее всего указана. Дальше наименование, адрес полотельщика тоже здесь указаны. Скорее всего, вшитый вот этот код подразделения, либо в этот в адрес регистрации. Почему их интересует регистрация? Если есть регистрация, значит это есть адрес плательщика. Срок платежа не указан. В случае, если срок платежа векселя не указан, считается что? Пауза. Пауза да. по срокам. Срок платежа у нас есть в конце паспорта. Где? Срок действия паспорта гражданина от 14 лет до 20 летнего возраста. Э, ну и вот эти, там, от 25 до да, 20 до 45 и от 45. Вот, это действие вот этого, получается, векселя, сколько он действителен. А векселя еще есть по предъявлению. То есть мы, нас везде просят предъявить паспорт. Предъявите паспорт. Я когда с регистрацией снимался, она прямо они прямо вот говорят предъяви ну напиши какой документ предъявлен я там в итоге схитрил маленько конечно там самоопределение написал на второй раз там со второго захода получилось но сам факт что ты приходишь на прием там, в трудовую инспекцию тебя паспорт просят ты приходишь в ЗАГС тебе э, почему-то как паспорт вот и терминал стоит там только за главными буквами ты можешь бить в банк приходишь оплатить за услугу, так, так называемую государственную, ЗАГСа, да, там, справку какую-то, тебе в банке говорит паспорт. Я когда по, по чеку смотрю, то паспорт платильщика и номер указан. Все, то есть, я так понял, это номер счета. Подожди, а теперь давай вспомним обязательные реквизиты при заполнении каких-то данных, там, укажите свои паспортные данные. Кем выдан, когда выдан, код подразделения, номер, серия, фио, дата рождения, место рождения. Пол никому не нужен. Ни разу не слышу, что обязательно нужно было пол указывать. Все эти данные есть вот на этой страничке, на главной. Дальше смотри, что тут написано. Наименование получателя платежа. Должно быть указано полное наименование платежа. Это вот эта заламинированная страница. Не должны нам они вексель вот этот выпицали, да, долговую расписку, на вот это учреждение за главными буквами, на вот это юридическое лицо, на вот эту фирму. И если мы, я вот гражданский кодекс читал по учреждениям, да, они там не коммерческие бывают, еще учреждения создаются в целях там, использования социальных, культурных каких-то функций. То есть ты его ну, просто можешь создать и для взаимодействия юридического пользоваться. И вот еще пример. В банке, да, кредитный договор. Там записывают, берут паспорт, тоже вот эти векселя, ну, вот этот паспорт, его берут, я так понял, как обеспечение кредитного договора, того векселя, который... Создаешь там ты в банке, когда на кредит заявку, так называемую, оформляешь договор этот кредитный. Mm. И по кредитным договорам, если мы посмотрим, есть там, где прописано за главными буквами, а когда тебя просят э, расписаться, то фамилия, имя, отчество полностью, подпись. Фамилия, имя, отчество, подпись. То есть где-то подпись, где-то фамилия, имя, отчество полностью. И получается, там фигурирует э, три, трое, не двое в этом кредитном договоре, а трое, вот это учреждение э, паспорта гражданин и банк. Это ясно. Ты что-то опять далеко убежал. Ты по кредитам убежал. Ну раз ты за кредиты забежал, я, я тебе скажу, что меня всегда удивляло вот это тенденция. когда я помню, раньше первые кредиты там надо было кучу, миллион справок всяких принести и еще и залог что-то дать. А сейчас, вон, пожалуйста, миллион, только паспорт нужен. То есть они научились это вытаскивать именно вот из этого векселя всю выгоду. То есть им уже вот эти все справки, обеспечения им нафиг не нужны. Все делается через паспорт. Они первым делом все копировать паспорт пытаются. Mm -hmm. вот это у них прям это заложено. Первым делом, что бы ни случилось, я рекопирую паспорт. Mm -hmm. Дальше, смотри, тут вот что идет. Срок платежа мы видим, есть. Наименование получателя, получателя платежа тоже есть. Причем должно быть указано полное наименование получателя платежа и ремитента. А вот э, про век ничего не сказано. Что Почему? Вот этот... Э, Отделение, которое тебе выдало, и является векселедателем. Ну, а роспись часто стоит? Это какой-то представитель, или кто это? Что это за корючка? Чья она? А, так, это, возможно, положение паспорта есть. Где-то это, где-то попадалось, что это какое-то должностное лицо, <космех> представитель. Но еще такая тема есть, что если вот эта подпись не действительно да, от этого представителя, и ты поставил потом свою подпись, то ты не проверил, ты как платильщик, получается, здесь, допустим, как плательщика они ищут по этому документу, и если ты как плативщик ставишь, то ты должен был убедиться в действительности вот в этой, вот этой вот подписи. И то есть это на тебя все прилипает. Не плюс удостоверяешь, получается, его роспись. Да? Да, кстати, тоже что выше, ты вот это подписал, сам согласился под этим. Они-то выбили, допустим, не указано, кто и что это, чья подпись. А ты взял снизу и подписался, да, я подтверждаю. Ну вот поэтому народ и начал писать. С ФБАЙ, народ -то уже все больше и больше соображает. Идем дальше. Смотри, место платежа. Местом платежа обычно является местонахождение плательщика. То есть, это вот, вот для чего им и нужна регистрация. Тут есть вот место рождения указано, и плюс еще место регистрации, место постоянного местонахождения, то есть место проживания, место прописки. Почему им так важно именно, чтобы ты указал не просто место регистрации, но и место постоянного проживания? То есть какому муниципалитету, из какого бюджета вытаскивать или наоборот вносить? Кстати, по учреждениям есть учреждения. То есть вот этот вот паспорт, да, вот, вот допустим, вот это юридическое, юридическое лицо какое-то учреждение, оно, вот я так вижу, оно может в один момент подходить под разные категории учреждений, то есть это не 100% одно учреждение, оно, смотря, куда ты его принесешь, смотря, с чем ты его будешь совмещать, таким оно и может оказаться, играть роль разную. Вот. И некоторые учреждения, они... Вот я видел ответ э, в казначейство, что физические лица не являются участниками бюджетных э, там, ассигнований. Там, или, в общем, в бюджете физические лица никак не фигурируют, и никто ничего не получает с бюджета. А вот учреждения, есть такие учреждения, когда читаешь, которые получают денежки из бюджета, выделяется, то есть вполне возможно, что на вот это учреждение, юридическое лицо выделяются деньги из бюджета, потому что, согласно гражданскому кодекса, там есть такие учреждения, на которые выделяются деньги. Просто надо это все прям ну, досконально изучить. Я вот говорю, даже мы сейчас столько, сколько с тобой обсуждаем, вот я то, что сказал, да, я на это, блин, два года потратил. по последнюю вот неделю, когда уже у меня общей информации много было, я уже тогда последнюю неделю вот сейчас взялся прям детально. И то многие детали еще со старых, так сказать, знаний и опыта какого-то. А тут еще, говорю, изучать и изучать вот этот вот документ. Я сегодня с ним вообще даже заснул. Полдня сидел, смотрел в него. По регистрации еще такой момент. Когда то есть регистрация, прописка, место жительства. У меня получается есть документ, в котором я указан, что я прописан. У меня есть такой документ. Может он не на меня, но есть где я прописан в этом документе. Вот. Угу. Один момент. Не зарегистрирован. До... Второй момент. Но, но, а, прописан именно, да? Да. Второй момент у меня есть снятие с регистрации. По месту пребывания или просто снятие с регистрации, а есть снятие по месту жительства. И когда я написал волеизъявление в свободной форме, хочу сняться там, с регистрационного учета в связи с тем, что убываю в СССР, у меня вот из-за этого СССР не, не прокатило с первого раза, я сдал паспорт. Еще получилось так, что не туда сдал, денег еще заплатить пришлось. Но я его сдал. И мне дали, попросил справку, что у меня забрали этот паспорт. Когда дали эту справку, я читаю, в ней указано. Паспорт дан на снятие с регистрационного учета, снятие с регистрации по месту жительства. То есть там была регистрация и место жительства. Нужно подчеркнуть. Я писал на снятие с регистрации, просил снять персону. Такую-то, такую-то. А. Вот Мне подчеркнули, подчеркнули снятие с регистрации. Да, То есть место жительства. Зачем да, ты подчеркиваешь? Надо было с места э, жительства вообще вычеркнуть и все, зачеркать это. Я там ничего не подчеркивал. То есть там она эту справку выдала, и она подчеркнула место регистрации. И эта справка уже в принципе она роли не играет на время было. Вот, но сам факт того, что там они э, даже написать я что там вообще снять меня со всех учетов с регистрационных, они просто сняли с регистрации. А место жительства-то у меня осталось прежнее, получается, фактически. Ну и по факту, место жительства есть, есть. Зачем мне его регистрировать? Прописка, ну, вот, у гражданина. А вот эту фирму юридическое лицо учреждение, и вот и вот регистрируешь. А почему в налоговую регистрируют вот это учреждение? Потому что сейчас у нас паспорт учреждения, это не коммерческая организация, это юридическое лицо, но не коммерческая организация. И нам не обязательно в налоговую регистрироваться. Вот. А когда мы начинаем заниматься предпринимательской деятельностью или там какой-то.. Ну, когда бизнес открываешь, это другое юридическое лицо, оно коммерческое, оно юри... как юридическое лицо регистрируется. А когда вот ИП, допустим, открывал, или ИНН ты пишешь, да, вот ИНН, ты туда приходишь с этим юридическим лицом, документ удостоверяющий личность, вот он, они, во-первых, с него вносят информацию по ИНН, с этого паспорта, с юридического лица, поэтому там всеми буквами заглавными... Но пришло-то туда на тот э, момент и подписал, ты как э, физическое лицо ставят, которое ответственное за вот это юридическое лицо. Они вписывают юридическое лицо, вот это учреждение, созданное для удобства там, пользования социальных каких-то. Ну, когда ну, вот ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ты как физическое лицо, когда гражданин ФИО начинает заниматься какой-то коммерцией, он не несет это учреждение и регистрирует в налоговой. Ему там уже как ИП и так далее. Вот, то есть там физлиц регистрирует, не юрлиц. И вот отсюда у нас тоже как бы заблуждение идет, я так думаю. Я до сих пор, Антон, может ты расскажешь, почему вот это юридическое лицо, которое физическое лицо, которое в ЗАГСе, его называют юридическим лицом. Я вот не пойму на основании чего. Может, оно тоже является учреждением обычно, поэтому оно юридическое лицо. Но если аналогию проводить, все юридические фирмы пишутся всеми буквами заглавными. Угу. Знаешь, что еще главными буквами пишется? Название кораблей, на могилах пишется. Угу где-то аббревиатуры кстати обратите внимание согласно вот этого положения отметки если будут какие-то которые не предусмотрены этим положением паспорт является им действительным но надо просто думать думать что какие отметки сюда могут быть внесены которые будут действительны именно вами и по индосаменту или по чекам есть тоже есть такой вариант развития событий по этому документу, что чья подпись последняя, тот и является как бы выгодоприобретателем. Еще. Что? А, Стой. Еще не закончил. Стой. Алло. Стой. Ага. Остановись. Стою. Стою. А -а -а -а. Я долго терпел. Так ты сказал сразу. Так, а когда я скажу, если ты все время разговариваешь? Ты что-то с, с темой на тему прыгаешь, и ты, я так понял, в роль вошел или что? Ты как будто это, ты думаешь, ты тут на сцене ты это, и тебя весь мир слушает. Ты со мной сейчас разговариваешь. А я такой же человек, как и ты, я тоже хочу слово сказать. Ой, завел свой пулемет Гатлинга. Хорошие вещи, говоришь, но ты прыгаешь с темы на тему. Я с тобой хочу паспорт именно разобрать. А ты начинаешь про налоговые, про ННН, про юридические лица и про все, и уже не со мной, а с кем-то там разговариваешь. Антон, это все относится тоже к паспорту, то есть как этот паспорт принимать в других структурах, это тоже отдача, обратная связь. Понимаешь? Я понимаю, что относится, но можно же в двух словах сказать. Зачем раскатывать тему на полчаса, сейчас же опять звонок прервется. Я, я уже, это, я и забыл, и как тебя зовут, и о чем я хотел поговорить. Это вообще жизнь Ну, неужели нету чувства так-то? Ну, сказал пару слов, дай собеседнику высказаться. Ты уже забыл, что я тут есть, ты начал с кем-то там разговаривать. Ты даже в речи начал потреблять вот смотрите, то есть кому-то там, к множественному числу начал обращаться. Я-то тут один. Не, я же понимаю, что ты видео записываешь, люди будут тоже смотреть. Так видео будут смотреть нашего диалога, а не твой. Если ты хочешь речь толкнуть, то запиши просто аудио и не трать мое время. А у нас сейчас с тобой диалог. А диалог это... Ладно, ну, это, это, людей. давай без здравоучения. И, <как>, хотел говорить по паспорту. Что-то вспомнил, что хотел? Вспомнил. Просто я хочу, чтобы видео смотрели с интересом, а не так, чтобы... это с темы на тему прыгать и туда-сюда, налево, направо, и это смысл теряется, Потому что я, я с тобой солидарен. Ну раз солидарен, наберись терпение, послушай, пожалуйста. Я, я ж тебе не дочитал тут буквально пару пунктов по, про признаки реквизита обязательной векселя. Значит, смотри, место платежа. Местом платежа обычно является местонахождение плательщика, если иное не оговорено, не оговорено в векселе. То есть местонахождение, это вот и есть регистрация. То есть почему вот эта вся история снятия, постановки на регистрацию, оно все это учитывается. Оно ну, не вырывается, не аннулируется. Оно вот как это, идет, идет, идет. Это. Даже если там типа закончится, они там что-то это. А вот, кстати, что делают, если это место для постановки там снятия на регистрацию заканчивается? Что они делают? Вкладыши вклеивают? Не знаешь? Не знаю, нигде не было в положении такого указана. Это тоже интересный момент. Дальше, смотри, идет указание места и даты составления векселя. Местонахождение векселя дателя и место составления векселя могут не совпадать. Если в векселе будет указано место, не имеющее никакого отношения к действительному месту составления векселя, вексель будет считаться недействительным. Вот этот пункт относится именно к, это, к истории мест регистрации. То есть полная история регистрации и плюс указания на предыдущий паспорта иногда указывают, да? Вот это и есть история. А теперь самый главный пункт. Подпись векселя издателя Подпись трассанта обычно находится после его полного наименования и местонахождения в правом нижнем углу векселя. И производится только рукописным путем. Чем мы и наблюдаем, да? Обязательно, вот сейчас это регламента не поменяли, обязательно роспись нужно ставить, точнее подпись. Поясним. Подписи лиц, неуполномоченных подписанием Векселя, также являются действительными, и все обязательства, вытекающие из Векселя, будут отнесены непосредственно к лицам, подписавшим Вексель. Вуаля! Еще То раз. Еще бы ты там не накалякал, ответственность будешь нести. Да, ты-то будешь нести, если признаешь, что ты вот эта персона. А тут же вот фотографии не зачем вклеивают, чтобы... Э, они говорят, это ваша подпись. Ваша фотография, ваши персональные данные, все, тебя определили. А вот тот, кто с их стороны подписался, то есть подписи лиц неполномочных подписателю Векселя, Векселя, также являются действительными, и все обязательства, вытекающие из Векселя, будут отнесены непосредственно к лицам, подписавшим Вексель. То есть задача определить лицо, которое подписало. Тебя-то они могут идентифицировать по твоей росписи, по фотографии, по дате рождения, почему они в суде-то постоянно спрашивают. Дата рождения, там этот фамилия, имя, отчество, пол, ну, полы иногда даже спрашивают. По, по фото определяют и подпись тоже определяют. То есть они идентифицируют тот, кто несет ответственность за данный вексель. А вот с их стороны стоит за корючкой ни фамилии, ни имени, ни отчество, ни должности, ничего нет. То есть ответственность ноль. А самое главное, вот концовка, без подписи вексель считается недействительным. А, то есть, получается, смотри как, а, люди перестали э, ну стали это, получать паспорта без росписи, получается, вексель недействительный. Логично? Да. -а -а. Поэтому они регламент быстренько поменяли. Ну как быстренько, три года у них ушло на это. И они сейчас это, обязательно требуют, чтобы расписались. Но народ и на это придумал свою фишку. Пишут CF-byte, то есть под принуждением. Слушай, все сходится, и все сходится я прям думаю, что это вексель. Я давно так считал, что это вексель, но у меня не было вот таких э, детальных, знаешь, прям пониманий. Вот Игорь, видео посмотрел по протоколам, вот у тебя тоже записано. И все, и я прям сразу тоже взял этот, думаю, ах, е-мое, давай вникать. Ну вот а слева? Зачем она? Что, просто так за корючку ставит. Кстати, еще один э, нюанс вот хочу сказать по этому паспорту. Я этот паспорт сдавал когда. Mm -hmm. э, он был разрисованный. Сразу как открываешь слева форзац. и вот эта страница, первая паспорт гражданина Российской Федерации, прям ручка измалеванная вообще в дрова. Ну, дети побаловались. Mm -hmm. Вот, обратно вернули. Прикинь, ну, сняли с регистрации и отдали. Действительно получается, они его действительным признали. А он проходит проверку на действительность, нет? О, не проверял, не проверял, посмотрю. Ага. Вот не Посмотри. Ну, уже, уже суд, суд был после этого, после снятия с регистрации. И чего прокатило? Не, не прокатило. Подожди. Все равно там тысячу штрафов влупили. Подожди. Там ситуация сто, сто интересная -а -а. Ты этот паспорт применял где-то вот с вот этим, за, за этими, с коляками, маляками, детскими? Нет. В суде у меня паспорта не было. Mm -hmm. Но спрашивали, зарегистрирован? Нет, я говорю, персона снята с регистрации. Mm -hmm. Антон, я паспорт вообще это. Я месяца три-четыре не пользовался, при том, что я во всякие разные структуры ходил. То есть прям специально бьюсь на почте, бился этот паспорт, сколько не показывать, вплоть до того, что пока им справку не принес, вот тогда они мне стали давать. В некоторых почтовых отделениях по телефону идентифицируют, опять же, он к паспорту привязан. А если бы уже был паспорт недействителен, да, там, то и номер телефона могли бы тоже я и такое слыхал, что паспорт он действителен. С телефоном, с номером проблемы начинается. Какую справку ты на почту принес? То, что паспорт сдан. Я с ними там переписку вел. Там три раза они мне, три раза я им. Там и заявления на них писали, были изъявления. И там вплоть до... Это как раз центральное отделение, у нас 550 тысяч населения. И вот оно самое, по почтам главное. Мы там всех отнивших девчонок и отдел. Потом средний начальник, потом самому верхнему там... Ой, он не принимает, эй, не принимает, а зато мы это пришли. Нам надо. Зашли к нему тоже. Что за ерунда, говорим? Почему? Почтово корреспонденции без паспорта не дают. Я им доказывал, что военник является удостоверением личности. Там законы федеральные, дым сю вообще чихать. Ясно. Ну и что, удалось добиться? Да, я сейчас получаю. Мне даже видео есть, нет, там это все. Там писем 10 отдали. Я говорю, а по какому документу вы даете? Она такая, не по какому. Все просто отдала. Иди отсюда, пока никто не увидел. Не знаю, у меня наоборот обратная реакция пошла. У меня полное понимание с почтальюнами. Так им сначала надо было вставить дюлей, а потом уже все нормально, улыбаемся. Но, ну Некоторыми ты... вот так. Ты что, сказку не читал это? Сначала мертвой водой, потом живой. Да-да-да. У меня тоже там вначале конфликт был. Причем с начальником отделения. Потом я культурно поймал на этом, поговорил с ней, показал определенные бумаги и все. И пошло в полное взаимопонимание. Антон, у меня еще такой вопрос. У тебя волеизъявление, самоопределения есть? Нету? Нету, ничего не писал. То есть вот как есть документы, так и есть ничего. Это, ты говорил в живым словом, да? Ну да, у меня есть, точнее, в эфире есть видео, НТВ признал живого человека. Видел, видел. Ну, самое, самое лучшее доказательство. Действительно. Федеральный канал. Ну это ж тебе надо же было так это. Ну пройти путь такой, чтобы чтоб там оказаться и сказать, что надо? Ну, мы как думали? Что они нам приехали помочь? Я-то знал, что они приехали компромат снимать. Но я не думал, что они настолько жесткий компромат снимут. Что типа мы-ка там какие-то сегтанты, что-то такое. Я, короче, целую неделю переживал. Думал, да как так? Как как это, как заснять такое видео, чтобы это вывернуть все это в правильную сторону? А потом меня осенило. Ё-моё, так они же меня живым на весь мир заявили я тут же этот ролик заливаю к себе и пишу, НТВ признало живого мужчину, благодарствую, и без всяких документов. Ну, надо вот тоже осознавать, вроде как бы тебе иногда и пакость хотят сделать, как вот эту пакость использовать во благо. И в принципе и пакость это теперь не назвать. Хорошее дело люди сделали, ну... помогли человеку. Ну и представь реакцию тех, кто заказал этих НТВшников, чтобы они сюда приехали, это видео. А потом я такой довольный, говорю Благодарствую, е-мое, все, больше никого сюда не звать. все. Забудьте про них. Ну так и получилось. Там еще местные СМИ пытались что-то тут это по поводу живых, что-то это. Пришлось тоже определенные действия предпринять. Чтобы даже местные журналисты это, СП, забыли вообще про нас. Ну, Я ты... не знаю, что так к всему потому, к живым относится вот так вот. Есть же свидетельство, не свидетельство, медицинская справка о рождении. Там так и прописывается в мире живорожденный. Ты понимаешь, что люди, которым по 40-50 лет, они не помнят, что было 40-50 лет назад. Они давно свои бумаги не смотрели. У них в глазах и в мыслях только одна цель – побольше бабок срубить и побольше отдохнуть в субботу-воскресенье. Все. И я вот знаешь, что думаю, вот те, кто сейчас думает побольше бабок срубить, они вот этих вещей, и у них нет времени на это, вникать в эти вопросы. Они, я не знаю, это какой-то такой, знаешь, фильтр. Если вот ты такой корыстный, как бы, человек, цель у тебя ну, так скажем неблагие то информация тебе вот это не дойдет вот даже сейчас да в видео вот в этом много будет много уже озвучено таких ну, очевидных вроде фактов да бери и вникай просто читай разбирайте уже есть конкретные отсылки каким-то законодательным актом а там по цепочке только начни Все, mm. дойдешь нам, кстати, надо вместе это делать. Вот я почему еще тебе позвонил, вот как тебе говоришь, разговаривать там, вот, смотрите, чтобы как бы вот эти знания как-то консолидировались. То есть я вот один что-то вот эти какие-то штуки увидел. У тебя на канале, в принципе, такие люди собираются, которые роются, копаются, которые вот стараются разобраться. И мы каждый по крупице, но все-таки, я думаю, разберемся, что это нам тут завернули в этом паспорте. Я бы, кстати, ну, советовал завести отдельный плейлист по части того, чем являются именно наши документы. То есть там конкретная тематика по документам, рефовским. То есть прям такой разбор. Руб. Потому что каждый документ является ценной бумагой. Рук не хватает. У меня знаешь, сколько дел? Вот если я вот сейчас остановлюсь, да, не, не буду принимать звонки не буду никуда там выезжать новые репортажи снимать не приграчу все походы там в суды и тд и тп то у меня дел примерно на два месяца вперед вот столько дел надо сделать а руки только две аналогично ну, что, голова в помощь этим двум рукам хотя и задница тоже на, на ней эти, как их, ягодичные мышцы помогают передвигаться. Ну, а еще иногда, когда по ней прилетает, это голова и руки шевелиться начинает. Да, да, да. Ладно, что, у тебя есть еще что нибудь сказать по части паспорта? Да Закончили? есть, но я считаю, что достаточно. Нужно завершать разговор, на следующую серию оставим. Вот это ты меня, конечно, обрадовал. Я это, что-то давно не обращал внимания, что тут именно позолото. Ладно, все, до связи. Кирилл. Новокузнецк. Маленькую рекламку сделаю. Ставишь, не ставишь. Давай. Канал, канал там всего два видео. если рано, лен Не носит маску, две части. Там весь расклад по масочному режиму, как меня там три месяца прессовали в этом магазине, как пытались там уволить, отстранить, там запугать, менты там забирались магазина. Там что только не было, чего только каких бумаг только не писали. Ну я до сих пор там работаю. Молодец. Началось это с сентября того года. Молодец. многие спрашивают в магазинах, говорят, а как без масок работать? Я говорю, смотрите видео там в пятерочке женщина ни разу маску не надевала, кассир. Вот, еще один. Я с созванивался. А? Я с ним созванивался, общались. Вот на связи быть с адекватными людьми. Ну вот, замечательно. Так, ты мне скажи, твой номер телефона можно разместить для всех, потому что меня просто задолбают. Меня постоянно, вот с кем не запишу интервью, Антон, дай контакты, дай контакты. Да, да, указывай номер телефона, и если у кого-то есть какая-то информация по паспорту, или какие-то там положения, или по каким-то другим документам, РС, я вот сейчас, как бы, ну, копаюсь да, в этом, пытаюсь понять, что это такое, как все-таки нам этим пользоваться. Пожалуйста, обращайтесь, звоните. Там на видео говорю, и ты, Антон, размещай. Добро. Да, а я тебе как хочу сказать, сказать, что Творец наконец-то услышал мои молитвы. Потому что я уже где-то месяц в голове кручу мысли и недели две его ее даже озвучиваю, что я мечтаю о том, чтобы... Мне поступил звонок не Антон, дай-дай-дай посоветуй, порекомендуй и подумай за меня. А кто-то позвонил и сказал, Антон, я тебя сейчас научу, и вот тут вот, вот, вот это, вот это вот расскажу. И вот ты первый, кто позвонил за месяц и начал мне что-то рассказывать. Вот. А я так и хотел. В смысле, дать людям? Ну, не только тебе получается, ты сейчас всем это дашь информацию. Я сейчас тут один, ты не забывай. Помни, помню, Зарубил себе носа. Не надо, а то нос отрубишь. Просто запомни. А это и есть смысл этого выражения запомнить. Ладно, что, прощаемся. Добро, да, благодарствую звонок. Очень да. рад, что с базовой. Подоимно тоже благодарствуем да. за общение. Пока.